Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дернатьев Вячеслав, агентство недвижимости ЮДВ Сочи. Вот. Сегодня я вам представлю дом в коттеджном поселке Лесная сказка. Все о нем расскажу, покажу. Вот. По всем вопросам вот, можете ко мне обращаться. Ну а теперь будем смотреть дом. Это хозяйка нашего коттеджа, вот, Валентина. Да, здравствуйте. Меня зовут Валентина и... Это мой дом, в котором я и моя семья счастливо живем вот уже шесть лет. Наступил такой момент, когда мы готовы передать его в хорошие руки. Наш дом, ну наверное, мало на что похож, потому что такой поселок, в котором он находится, для Сочи уникальное явление. Мы находимся в окружении национального парка. А в нашем поселке немного домов, но все они сделаны в одном стиле, построены с использованием натуральных материалов, фасад отдела натуральным травертином. То есть, каждая деталь здесь подчеркивает ну, близость и связь с природой. А вообще, когда мы сами покупали этот дом, это была коробка, <laughs> то, что называется, от строителей, а мы влюбились в мечту мы влюбились в лес который рядышком здесь у нас и ягоды и грибы и речка Агура, и можно прогуляться пешком до огурских водопадов не спеша вот собственно говоря ради этого мы купили этот дом и сейчас я думаю что он понравится тем кто ценит близость к природе тишину пение птиц вот они Выхлопные, да, они шум города, не выхлопные газы автомобили. А, ну, можем дальше пойти? Да, пойдемте, пойдемте. На въездную на территорию. Вот такие туи. Да. Эрика, которая сейчас расцветет, и будет всю зиму. Вот. Здесь у нас есть. Свое кольцо, можно в баскетбол поиграть, дартс. А здесь у нас в этой пристройке что? Ну, там всякие. А, там хозяйственная. Ну, такая территория тоже можно, да. Мини-футбол поиграть, баскетбол поиграть. О, будка с подогревом пола, чтобы ей не было холодно. И вот такой еще сторож Большой, да. Но сегодня спит. Ну, давайте. Да, давайте расскажу немножко о том, что здесь у нас. На самом деле большую часть своего свободного времени мы проводим именно здесь, на свежем воздухе, у нашей прекрасной мангальной печи. Это не только мангал, есть русская печь, вот она справа. Слева есть двухконфорочная электроплита Bosch. То есть, в принципе, такая полноценная летняя кухня, где можно готовить блюдо всех народов мира. Да? Ну и вот стол, где так хорошо Хорошую погоду посидеть с друзьями, выпить сочинской чачи, поиграть в нарды, ну или там по интересам. Есть уличный холодильник и что еще здесь хорошо, сейчас я вам покажу, но это лучше конечно показывать изнутри. Вот это окно изнутри открывается и можно с основной кухни подавать сюда то, что приготовлено своими руками можно опять же прямо из кухни что-то положить в холодильник то есть здесь все под рукой я могу сейчас зайти и продемонстрировать давайте давайте как раз будет удобно я пока покажу нашу печь она как раз сейчас функционирует что-то у нас тут а -а -а. подогревается вот такая шашка и не одна Хороший такой дубовый стол. Одной его не поднять. И очень прекрасный вот. А этот чисто нато Я готова. Вот. Вот обратите внимание, здесь это я сейчас нахожусь на нашей основной кухне. Мы ее вам потом покажем. Есть вот такая москитная сеточка. Можно а, открывать отлично. окно. Но при этом не пустить. У нас, кстати, нет комаров. Вот, особенность нашего есть. поселка, потому что у нас не бывает комаров. 300 метров над уровнем моря комары уже не любят. И это очень хорошо. Вот я могу, не выходя из дома, что-то положить в уличный холодильник, что-то подать на улицу, когда гости, это очень удобно. То есть не нужно бегать из дома на улицу и обратно. То есть вот продумана вот такая даже маленькая Делать, кухонная да. история. Пойдемте по территории еще походим. Вот такая у нас красота. Все зеленое, даже сейчас, зимой вот. Тоже очень хорошее сооружение Очень удобно. А, тем же самым и животным помыть лапы вот, После того, как погуляли в лесу Садовый инструмент инструменты. Чтобы да. никакую грязь в дом уже не нести вот. Вот, Показываю Все да, работает Классичка держи, все хорошо вот, Розмаринчик Здесь, да, лаванда, берисклет, очень много хвойных, потому что мы сибирьки, мы любим хвойное, мы не очень любим пальмы, нам нравятся вот такие вот елочки и сосны. Газон сейчас, конечно, в таком зимнем варианте, весной мы его каждый раз подсеиваем, реставрируем, чтобы летом все было красиво, поэтому он сейчас, сейчас на реставрации. Подходим к бассейну, который у нас подогревается, ну не сейчас, а вообще подогреваемый бассейн с фильтрацией, вот это он у нас 4 на 7, 4 да? на 8, 4, на 8. 4 вот. на 8, да, вот зона, выложенная светлой плиткой за бассейном, где стоят лежаки, там же есть душевая стойка, туда выведены горячая, и холодная вода, можно принимать душ, ну, в любое время года, наверное, не будешь, но когда летом купаешься, очень приятно сразу у бассейна ополоснуться, Здесь вот такие вот подвесные у нас коконы, коконы да, матрасики сейчас занесли из-за дождя. Здесь мягкие матрасики. Можно отдыхать, смотреть на водичку. В бассейне, кстати, включается освещение. Вон у нас по ночам. Может, да, можно и иллюминацию создать. Такую вот. Ну, про сад могу рассказать, какие деревья, потому что сейчас, конечно, ну, мы понимаем. Да. Уже, да, уже а зима декабрь, началась. Декабрь на дворе. Хоть и травка зеленая, но декабрь. Что у нас в саду? Здесь у нас э, вишня, черешня, несколько яблонь, груши, жимолость, инжир, э, фейхуа, мандарины на заднем дворе. Сейчас еще, кстати, там даже плоды на кустах есть. Мы покажем. Вот. Все ухожено, все красиво. Ну да, только пока да. без вестика, ну, <laughs> до, <ничего. весны. laughs> да, до весны. До весны, весной у нас уже здесь зеленая. Вот, вот, И... вот кстати, то, что я говорила о да, фасаде, это вот это молодой травертин натуральный, это молодой мрамор. Красивый, очень редкий материал, здесь не подкупится на застройщик, на отделку внешнюю, конечно. Так, сейчас эту сторону покажем. Вот так. Да, ну, Хозяйственный, конечно, такой уголок, не такой может быть он гламурный, Но Но зато вот вот они... он наши. зато вот они наши мандарины, да, дозревают к Новому году как раз. Дереста еще молодые, ну, уже половину мандаринов я сняла, в этом году неплохое урожай для таких молодых кустиков. Вот. А это лавровый лист, пожалуйста, можно ага. собрать. Ой, собрать. Сорвать можно. Я себе возьму. Да. пожалуйста. А то я вот дома нравится. постоянно. И розмаринчик, и лавровый лист. Так, ну тут в теплице, я не знаю, стоит ли ее, конечно, сейчас попробовать. Ну, тоже хорошее приспособление. Можно и помидорки посадить. Ну, ну летом здесь, собственно говоря, выращиваем перцы, помидоры, огурцы и зелень. И разную, зелень. Самую разную. такое, чтобы сразу к столу. Здесь у нас вся система ну, внешняя и там техническое помещение. Так что теплица это тоже здорово. Теплица, ну, не каждый себе делается из теплицы. А вот так можно, да, что-то сажать. Те же самые помидоры. Вот. Я вообще всегда мечтаю помидоры завести а, восточные. Вот. Но что-то они говорят не приживаются. Вот такой у нас вид получается на нацпарк. За домами сразу у нас лесополоса. Можно ходить за грибами, за ягодами. Да? И, и просто наслаждаться леса. Ну, грибы, грибы. Я вот в этом году за грибами как-то не ходил. Жалею. Хочу по грибам. Хорошую погоду даже видно вот, горные вершины, заснеженные Красной поляны. И будем продолжать уже экскурсию самому дому. Вот, пойдемте, говорите. Сначала с кухни начинаем. Да. Так, ну, это любимое место всей семьи. То есть мы с вами видели кухню летнюю уличную. Вот это наша кухня столовая. Как раз мы ее домашняя. покажем отсюда? Да. Вот отсюда же можно? Конечно. Вот, вот это как раз наша кухня. Здесь у нас, ну, понятно, обеденный стол. Вид на нашу красивую лужайку с елочками. Кухня полностью оборудована всей бытовой техникой. Техника немецкая, душ, холодильник с генератором. С да, генератором да. Для да, да, да, да. приятные коктейльчики пробить. Здесь у нас, если позволите, не буду сильно открывать, да, <laughs> большая да. водоноечная машина. Отличный духовой а, шкаф. Духовой шкаф, плита. А, мебель, это кухня Джулия новарс фасады, шпон бразильского палисандра, все в прекрасном состоянии. Три больших панорамных окна. В кухне всегда много воздуха, света. Ну, сегодня такой денек не слишком погожий, но тем не менее все равно светло. Чувствуется да, пространство. Теплые полы, да. По всему первому этажу теплые водяные полы. Мы в хозяйственное помещение пойдем посмотреть. Ну да, чтобы люди видели. Здесь у нас получается э, ну, такой Техническое помещение это щитовая где стоят стабилизаторы напряжения. Стеллажи для хранения всевозможных мелочей. О, и здесь у вас. Это сердце нашего дома. Да, такое да. техническое сердце, назовем его так. Мы страшно вам покажем. Это котельная, газовый котел в бакси, насосы немецкие, грунтфус, будерус. Все в прекрасном состоянии, все работает, все функционирует. То есть, это вот такая вот начинка дома. Система жизнеобеспечения. Сердце, как Вы правильно сказали. Да. Это у нас прихожая. два больших трехтворчатых шкафа-купе. И здесь у нас большой санузел первого этажа. Санузел у нас, если не ошибаюсь, где-то 13 метров. Здесь и душевая кабина, здесь и ванная. А... Да -да -да. И давайте я... Наверное, свет включу, сразу мы посмотрим с вами. Тоже такой сначала технический момент, да, это прачечная, владильная. Здесь сушильная, стиральная машина, миля, места хранения. Вот. И если мы закрываем дверь сюда, да, то вот наша красивая большая да. ванная комната. Плитка итальянская, аглас Concord. Вот это сусальное золото тоже безложность попробую сейчас эту плитку уже к сожалению не достать и за какие деньги на стенах у нас везде декоративная штукатурка первый этаж и второй свет это декоративная штукатурка пол итальянская плитка под составенную доску плитка почему потому что как мы уже говорили, водяные полы с подогрем. Здесь телевизионная зона с большим телевизором. Любителям спорта будет удобно смотреть футбол, хоккей. А и вот, вот он, наш хол. Да, и гостиная. Гостиная с действующим камином, с большим диваном, где можно всей семьей разместиться и смотреть на огонь. Или же на воду, потому что вот вы видите, что здесь ну, и на горы. И на горы, да, потому что да. как раз у нас такой здесь... На бассейн, на зону отдыха, ну и на наш красивый поселок. Здесь высота потолков у нас от 6 до 8 метров. Скошенный потолок, максимальная точка 8 метров, минимальная 6. То есть тоже много пространства, много света. Я сейчас включу а, подсветочки. Вот. вот так у нас все выглядит. Светок все светло, красота. Конечно, в вечернее время, наверное, позднее смотрелось, чем сейчас. Давайте поднимемся наверх. Поднимаемся мы с вами по лестнице. Это авторская лестница. Делаю ее очень хороший дизайнер, проектировал. Она сделана из металла, ступени дубовые. Вот. И мы оказываемся с вами на втором этаже. Вот тоже. Оцените вид сверху. Сейчас заглянем, может быть, нет, не увидим. Там будет, да, э вот там, вот там видно, да, нашу вершину горную горная Так, ну что, идем по, этажу. идем по второму этажу, заходим в нашу спальню. Это получается у нас мастер спальня уже. Да, это наша спальня, большая кровать эстетика, бренд эстетика, встроенный шкафку Кубе Мистер Дорс, немецкий светильник. Вот здесь у нас наш приватный, скажем так, санузел, тоже мебель Кларберг. Вот эта досточка не случайная, э -э кабина у нас с парогенератором, то есть это такая мини-сауна, можно положить туда деревянное основание, поставить табуреточку и сидеть, наслаждаться ароматерапией и подобиваться как в сауне. Это Что для так... ценителей искусства. <laughs> да, это панно. Знаменитый художник Густав Клинт, его картина «Поцелуй». Плитка испанская здесь. Тоже сейчас такую -то коллекцию уже, конечно, Здесь у нас можно санудин, беда. Вот. Ну, массажный стол. Тут немножко не успела его брать. Ничего, не страшно. Из спальни, да, надо показать, наверное. Свой выход у нас Да, выход в сад здесь нет сейчас мы так не да. откроем туда наручку ну, здесь можно выйти на свежий воздух прямо из спальни Закрываем. идем дальше продолжаем да продолжаем обзор второго этажа это у нас царство нашей дочери Аня, она сейчас подросток, но эта комната такая универсальная, она подойдет и для малышей, и для детей постарше, она разделена на две половины смысловые, да, то есть здесь у нас получается половина, это кабинетная часть, здесь такая кабинетно-учебная, вот. и возможно, это может быть, например, комнаты для второго ребенка, да? mm -hmm. здесь у нас получается спальная зона, ну, со своими шкафами. А, зонировано это все двусторонним шкафом купе, в котором, с одной стороны, личные вещи, с другой стороны, это книги, какие-то игры и так далее. Вот вид на наш поселок из окна. У ребенка свой, да, балкончик. свой балкон. С прекрасным видом на горы. Здесь тоже несколько уровней освещения. Вот, нужно со светом показать. Но тут. И со своей гардеробной. Свой санузел у нее есть. Также с душевой кабиной. Душевая кабина, унитаз, беды, мебель. Вот. И здесь большая 12-метровая гардеробная. Ну, я... Простите, что а, я ее сейчас не открою, но просто так сказать. Чтобы ключ не лежал. Все правильно. у детей свои. секреты должны быть. Так, ну, продолжаем наше путешествие. Поднимаемся на мансарду. Вот тут у нас такая лестница с подсветочкой, красивая, тоже дубовая. Идем вверх. Здесь у нас такой стиль шале, наверное, нужно назвать, потому что потолки оставили деревянные. Встроили вот такую вот систему подсветки светодиодную. Получилось очень нарядно. Здесь такая зона open space. Вот тут лежит матрас, который для нашего нового дома уже... Здесь мягкая мебель, зона кабинета. Ну, тут немножко и тренируемся где-то. Вот. А Дополнительно. спальня. Которая в нашем случае используется как гостевая на 18 квадратных метров. Ну, здесь все такое. Со шкафчиками тоже и также с видом. Чтобы, если что, гости у нас не скучали. Виды у нас очень потрясающие. Да, вот видно наших соседей. Видно национальный парк, который начинается сразу же за их домами. То есть тут. Чем уникально, поселочек закрытый, всего, сколько у нас здесь домов? Ну, в этой части всего 6, в всего нижней, 6 которая домов. постарше, там порядка 10 домов. Все, вот, всего 6 домов, так что все соседи друг друга знают. Прелесть в том, что никто из города просто так сюда не заезжает. Все только свои, только свои. Да, это так, максимальная приватность. Да. Также на этом этаже у нас есть небольшой санузел. Небольшой, но функциональный. Ну, функциональный, да. Поэтому на каждом этаже. И здесь своей. А, вот что еще не показала. Угу. Поскольку это у нас да, основная крыша дома. Здесь уже место, где в полный рост ходить нельзя, но оно тоже очень функционально используется. То есть это очень-очень-очень большое. Место для хранения вещей любых, не знаю, мебели, предметов, чего угодно. Да, удобное местечко. Вот. С такими вот нас окнами. Они же тоже да. вид, вид на небо, ну конечно. А, ну да, вот. Покажу, пожалуйста, можем открыть. Ну, мы туда не будем. Дальше хорошо, уже не пойдем. Да. Вот. Ну, я думаю, Все. Ну вот, по дому я вам все показал, по любым вопросам, опять же, повторюсь, можете обращаться ко мне по номеру телефона 8 938 446 0406. Вячеслав, буду рад помочь, обращайтесь.